Так, спасибо за информацию. Повышаю вам удержание, смотрю ваши плейлисты нон-стоп. Спасибо большое. Резонно ли закрывать общий доступ к видео, у которых очень низкий процент удержания аудитории, из которых выхлопа никакого? Теоретически это должно повысить средний показатель удержания по каналу, но, насколько я знаю, просмотры из общего количества будут вычитаться. Есть ли смысл скрывать такие ролики, ваше мнение? Интересный вопрос, такого вопроса у меня еще не было. О, ну, ты, в общем, все правильно написал. С одной стороны, ты будешь получать меньше просмотров за счет того, что меньше роликов. Меньше просмотров, это логично, меньше в поиске фигурируешь. С другой стороны, общее удержание канала действительно будет повыше. Но далеко не все ролики, не на всех каналах должны иметь высокое удержание. Длинные ролики традиционно имеют плохое удержание. Ну и плохие ролики тоже всегда ненадолго удерживают зрителя. Не знаю, не могу точно ответить на этот вопрос. Мне кажется, зависит от количества плохих роликов. То есть пару-тройку роликов можно скинуть, но если их 100, фиг с ним, может быть, даже новый канал сделать. Я бы не стал заморачиваться, оставил бы старые ролики так. Так. Здравствуйте, Матвей. Хотел бы спросить. Я делаю то, чего не видел у других, но просмотров очень мало. Сделал вывод, что лучше подбирать название э, к ролику. Что делать качественно, так как на видео про гамункула 300 просмотров. Но это мало для этой темы. Так, так, так, так, так, так, так. Очень мало просмотров. Нужно правильно оптимизировать ролики. В первую очередь пользоваться инструментами для оптимизации роликов, такими как Мутаген, такими как Киевордту просто потому что нужно оптимизировать под правильные поисковые запросы в которых довольно много и нужно выбирать хорошие более того правильная оптимизация под похожие видео про этом очень много мы на моем канале уже говорили то есть правильная оптимизация рулит ну и конечно хорошие грамотные вложения в рекламу тоже рулит так так так так так так так что еще тут? Делаю смешные озвучки и переозвучки трейлеров и фрагментов из фильмов. Как правило, ограничений на просмотр таких видео нет, за исключением того, что видео монетизируются правообладателем. Это уже очень плохо, ну это хрень. Меня пока все устраивает, канал новый набираю аудиторию, но потом же придется тебе удалять это говно. Могут ли последовать какие-то санкции, например, через полгода от правообладателей, то есть полный запрет на просмотр ролика или страйки? Как часто сталкивался со сменой политики по авторским со стороны правообладателей? Сталкивался два раза. Первый раз это была история с Шаманом Ахумом. Я у него брал тексты для роликов по Варкрафту, э, давал ссылку на его сайт, говорил, что автор текста фон. Э, делал это бесплатно, с договоренностью с ним была. Через год он попросил за это бабки. Хотя ролики не монетизировались, ничего не принесли, он кидал нам страйки, мы их отзывали довольно успешно. Второй раз сталкивался с таким музыкантом, как Джош Вудворд, То ли произошла какая-то ошибка, которая изменил политику, но на ролики, которые были Creative Commons Attribution, и мы писали имя автора. Вдруг начала действовать другая лицензия, и он монетизировал эти ролики. Это все тоже решалось через техподдержку YouTube и решилось легко и непринужденно. Поэтому, да, правообладатель имеет право, насколько я понимаю, менять правила использования своего контента, потому что это его контент, повторюсь. Но в целом это на YouTube, по крайней мере, отбивается, то есть с этим можно работать. Привет, объясни, как подключить партнерку к серому каналу. Спалю хорошую тему. Чаще всего не подключают партнерку на серый канал.